В данном видео мы рассмотрим тему «Рассмотрение оферт и работа с заказом». И начнем с первой темы «Рассмотрение оферт». Для рассмотрения оферт поставщиков перейдите в «Закупку». Для этого в меню Заказчиком выберите раздел «Закупки через электронный магазин» – «Закупки». После чего перейдите в свою закупку. Для этого нажмите на ее номер. Оферты будут отображаться в отдельном разделе в нижней части страницы. Для просмотра оферты нажмите на значок «Карандаш». На открывшейся странице вы сможете ознакомиться с данными оферты, предложением поставщика, приложенными документами, а также воспользоваться чатом с поставщиком для обсуждения о закупке. Для принятия предложения поставщика нажмите кнопку «Принять предложение». Для отклонения нажмите соответствующую кнопку «Отклонить предложение» и введите причину отклонения. Поставщик увидит причину отклонения оферты при ее просмотре. Примем предложение поставщика. Для этого нажмите кнопку «Принять предложение». Система предложит сформировать черновик заказа. Подтвердите действие. Система предложит сразу отправить черновик заказа на рассмотрение поставщику. Нажмите кнопку «Да отправить», если заказ не требует изменения. В ином случае нажмите кнопку «Нет отправлю позже», Тогда вы сможете продолжить работу с заказом. Для закупок, проводимых в рамках 223-го федерального закона, предусмотрена возможность размещения заключенного договора в ЕИС. Для этого установите переключатель переключать их в значение «Да». Рассмотрим следующую тему – «Работа с заказом». В OTC Market предусмотрено два способа создания заказа. Первый – из оферты, то есть при принятии предложения поставщика. Данный способ был рассмотрен нами ранее. Второй способ – из каталога товаров и услуг. Рассмотрим данный способ подробнее. И начнем с поиска предложений в каталоге. Чтобы найти подходящее предложение «Создать заказ», перейдите на витрину предложений. Для этого на верхней панели нажмите кнопку «Поиск товаров». В поисковой строке введите название вашего товара, после чего нажмите кнопку «Найти». Для уточнения результатов поиска воспользуйтесь расширенными фильтрами. Здесь вы можете отфильтровать товары по категории, поставщику, месту поставки, цене, классификатору КПД-2, коду КТРУ и так далее. После ввода интересующих параметров нажмите кнопку Найти. Найденные товары отобразятся ниже. Чтобы подробнее ознакомиться с товаром, нажмите на его название, либо сразу добавьте товар в корзину, нажав соответствующую кнопку. Теперь такой товар будет отображаться в личном кабинете, в разделе «Закупки через электронный магазин» «Корзина», либо в аналогичном разделе на верхней панели. На открывшейся странице вы можете изменить объем и цену закупаемых товаров. Для этого нажмите на значок редактирования и внесите необходимые изменения. После сохраните их. В зависимости от особенностей секции, в которой вы работаете, может потребоваться привязка предложения к активной закупке. С особенностями секции вы можете ознакомиться в разделе «Центр поддержки». Перед оформлением заказа вы можете добавить в него новые товары. Для этого нажмите кнопку «Добавить позиции к заказу». Откроется витрина товаров с предложениями данного поставщика. В карточке нужного товара нажмите кнопку «Добавить в корзину». Товар будет добавлен к этому же заказу. Для создания заказа с поставщиком нажмите кнопку «Оформить заказ». Был сформирован черновик заказа. Вы можете либо редактировать черновик, либо остаться в корзине. Черновик заказа будет отображаться у вас в личном кабинете в разделе «Закупки через электронный магазин», «Заказы» на вкладке «Черновики заказов». Для перехода к заказу нажмите на его номер. Система предложит сразу отправить сформированный заказ поставщику. Если заказ не требует изменений и вы готовы направить его поставщику, нажмите кнопку «Да отправить». В ином случае нажмите «Нет отправлю позже», и тогда вы сможете отредактировать черновик. При необходимости в разделе «Позиции» вы можете добавить новые товары с витрины. Для этого нажмите кнопку «Добавить позицию» и в появившемся окне выберите товары данного поставщика. Также ниже вы можете добавить проект договора. Для этого нажмите кнопку «Добавить договор» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Для отправки черновика заказа поставщику нажмите кнопку «Отправить поставщику». Для редактирования позиции заказа нажмите кнопку «Внести изменения в заказ». Если вы не планируете заключать договор по данному заказу, нажмите «Отклонить». Отправим заказ на согласование поставщику. Статус заказа изменился на отправленный поставщику. После получения заказа поставщик может его сразу согласовать. Тогда заказ перейдет на заключение договора, а может направить встречное предложение. Тогда такой заказ будет отображаться у вас в личном кабинете в разделе «Закупки через электронный магазин» «Заказы» на вкладке «Возвращенные для обсуждения». Для перехода к заказу нажмите на его номер. В нижней части страницы, в блоке «Последнее предложение поставщика» вы увидите встречное предложение поставщика. Далее, ниже, выберите «Необходимое действие». Подтвердите перейти к подписанию договора. Нажмите данную кнопку, если вы согласны с условиями заказа, и тогда заказ перейдет на этап заключения договора. «Отклонить». Нажмите данную кнопку, чтобы отказаться от заключения договора с поставщиком по данному заказу. «Внести изменения и отправить встречный заказ». При нажатии данной кнопки вы сможете внести изменения в заказ и отправить его на согласование поставщику. Количество изменений заказа сторонами не ограничено, но при этом, если поставщик при отправке встречного предложения установил отметку «Окончательное предложение», то такой заказ вы сможете только подтвердить или отклонить. Подтвердим заказ. Заказ успешно изменил статус на заключение договора. В случае возникновения дополнительных вопросов вы всегда можете использовать раздел «Центр поддержки». Спасибо за внимание!